В Казани прошло традиционное августовское совещание работников образования и науки республики. В этом году совещание решили провести на площадке «Казань-Экспо». Главной темой для обсуждения стала реализация национального проекта образования. Подробности в сюжете Диана Шиловой.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 Ученые Казанского федерального университета детализируют историю развития Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна. Группа исследователей КФУ, взявшаяся за развитие заявленного проекта, является одной из наиболее активных в России в области изучения карбонатных резервуаров углеводородов. Все подробности смотрите в следующем сюжете. Ученые КФУ объяснят природу эволюции Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна. В настоящее время общей тенденцией нефтяной отрасли в регионе является снижение количества добываемой нефти, относящейся к легкой. Так, учеными приоритетного направления «Эко-нефть» в рамках проекта Российского научного фонда будет проведена детальная реконструкция геофлюидной истории развития Волгу-Уральского нефтеносного осадочно-породного бассейна. Суть проекта заключается в том, что на породном, минеральном и элементном уровне мы хотим детализировать историю развития нашего Волгу-Уральского а, садочнопородного бассейна. Для чего это нужно? Для того, чтобы понять, как он развивался, на каком этапе формировались полезные ископаемые, в нашем случае это вот углеводороды, соответственно, нефть, вот. а, время, когда происходила миграция и накопление углеводородов, Горные породы за многомиллионную историю своего существования в пределах осадочного бассейна постоянно испытывают на себе влияние меняющихся во времени условий. История существования Волгуральского осадочного бассейна насчитывает несколько сот миллионов лет. В руках у нас только горные породы и то органическое вещество, ну в том числе и, конечно, флюиды, которые эти горные породы вмещают. Вот детальный анализ, в принципе, поможет нам реконструировать, скажем так, отдельные аспекты вот. Эволюция, отдельный аспект истории нашего бассейна. Это в каком-то смысле поможет нам понять природу, вообще говоря, миграции углеводородов, время их миграции. Ну и, соответственно, если мы знаем эти вот моменты, мы, в принципе, можем уже и прогнозировать. Скажем так, потенциально перспективной площадью с точки зрения дальнейших геолог поисковых работ. Лаборатория уже более 20 лет работает в области исследования особенностей строения Волгуральского бассейна. Данная работа станет следующим этапом в его изучении, где будет применено новейшее оборудование, современные методики и подходы. Данное исследование поддержано грантом Российского научного фонда за перспективу определения решения ключевой фундаментальной геологической проблемы. Валерия Муратова, универ -Ньюс. Организаторы открытой лабораторной всемирной научно-популярной акции по проверке научной грамотности подготовили новое мероприятие. На этот раз всем желающим предлагают проверить знания в области медицины. Подробнее смотрите в сюжете Валерии Муратовой. 17 августа Казанский федеральный университет совместно с просветительским проектом «Открытая лабораторная» проведет научно-популярную акцию, посвященную медицине. Каждый желающий сможет проверить свои знания в этой области, а заодно узнать о мифах и заблуждениях. Лабораторная пройдет в формате теста. Всем пришедшим раздадут бланки с вопросами, а после выполнения заданий состоится разбор всех решений. Темы вопросов – здоровое питание, болезни и их лечение, а также известные люди в мире медицины. Тест будет про медицину, будем узнавать разные аспекты этой деятельности, мифы, какие-то стереотипы о медицине. Затем у нас пройдет лекция от врача университетской клиники о показании первой медицинской помощи. Лекцию «Основы оказания первой медицинской помощи» прочитает врач общей практики университетской клиники КФУ Эльвира Кадырова. Основные приемы оказания неотложной помощи будут показаны на манекенах. Интересно то, что это акция федерального масштаба, то есть она одновременно в этот же день пройдет еще в 20 городах России. То есть в ней могут принять участие и в принципе примут более 100 тысяч человек. Медицинская лабораторная пройдет в аудитории 108 второго учебного корпуса Казанского университета. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. В Елабужском институте Казанского федерального университета торжественно открылась третья смена образовательного лагеря цифролета под названием Science Mix. Программа тематической смены включает в себя массу интересных и полезных занятий для современных подростков. Также программа направлена на освоение цифровых инструментов для их эффективного использования на практике. Подробности смотрите в следующем сюжете. Science Микс, третья смена образовательного лагеря «Цифролета» успешно стартовала в Елабужском институте КФУ. Для участников смены 130 ребят в возрасте от 13 до 18 лет подготовлена увлекательная программа, направленная на освоение цифровых инструментов для их эффективного использования на практике. В течение лагерных дней школьники посетят массу интересных мастер-классов и практических занятий по дискретной математике, теоретическим основам информатики, программированию, робототехнике, 3D-моделированию, психологии и станут учениками «Школы эмоций». Мы уже провели две смены, и сейчас мы начали уже третью завершающую смену, которая у нас называется Science Mix, то есть научный микс. Сегодня у нас прошло очень интересное тоже мероприятие в рамках нашего кампуса. Был у нас организован телемост. Это очень интересное такое событие, мы считаем, вообще в таких грантовых поддержках, когда мы можем увидеть работы самих детей. Были представлены проекты, это получается кампус «Новосибирск», Ижевск, Энгельс, но работы были очень интересные у детей. Основной задачей смены является повышение цифровой грамотности ее участников в области организации безопасной деятельности в интернете. По итогам всех трех смен образовательного лагеря цифролета будут выбраны семь самых активных участников, которые представят Елабужский институт КФУ на международном кейс чемпионате выпускников кампуса молодежных инноваций. Лилия Талипова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз. На этом все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!